Проблема позитивного мышления, она как раз именно в этой магической точке заключается. Если ты генеришь вокруг себя одни сплошные высокие эмоции, позитивные, светлые, наверняка будет локальное место, где будут генериться абсолютно отрицательные. Да? Еще на храме Аполлонов Дейков было написано ⁇ благоприятная умеренность ⁇ Умеренность во всем. А среди ведьм есть такое негласное, но очень широко распространенное правило. Сделал доброе дело, пойди немедленно, сделай плохое, чтобы не нарушать мировую гармонию. Сразу же, причем желательно не откладывая. В да? человеке всего поровну. В человеке всего поровна, если он начинает культивировать вокруг себя один сплошной позитив, негатив начинает в нем копиться. Самом, обязательно, в самом тебе. А если человек обладает силой и выпускает этот позитив наружу значит, наверняка создаст локальное противоречие, локальный дисбаланс, где будет копиться отрицательное. Это отрицательное и обязательно рванет. Рано или поздно, так или иначе, рванет. Равновесие очень важно. Ева учит нас равновесию. Она показывает, что все есть в этом мире. Всё. Если ты какую-то одну грань мира не принимаешь, это вовсе не означает, что она перестает существовать. Я вижу. Она перестает существовать, она есть. Просто по слепоте по своей ты ее не видишь, но она-то тебя видит. И обязательно для равновесия, видя, что ты являешься источником локального возмущения того же самого позитива, она тебя отдаёт негативом, чтобы ты компенсировал сам себя и проявил свой негатив как минимум, который тебе копится, копится, копится. Сколько таких людей благостных, да, которые на одном позитиве живут, и один вокруг себя распространяют, а копни поглубже. них моментально же и польется. И сколько таких вокруг. И по ним это, кстати, очень заметно, что они льстиво-положительные и что есть в них негатив, но они по внутренним своим убеждениям стараются его не замечать и не проявлять, но рано или поздно он же все равно проявляет, а потом говорят про вот таких людей без попутов, вернее они сами про себя говорят, без попутов. Да? Что за манера валить на отсутствующего? Все внутри тебя. Поэтому выпускай негатив, и позитив все должно быть и умеренно, и самое главное своевременно, а вот это вот великое искусство знать, где когда что проявлять, где нужен позитив для компенсации чужого негатива, а где нужен негатив для излишней компенсации чужого позитива. И тогда будет равноценность. Тогда будет равномерность. Поэтому все должно быть умеренно и равномерно. Если ты видишь, чувствуешь, что тебе скопилось, а это надо чувствовать и понимать, что это, это естественные процессы, человек живое существо, мыслящее, думающее, чувствующее. Мы всегда в плюсе. Заканчиваем быть в плюсе. И учимся на гебаравномерности. учитесь. Сейчас вам уже надо видеть и начинать видеть, что в этом мире не только каждый человек имеет право. Существовали, но и представители других миров, тоже ну, несперированное их нахождение здесь, то что вы их не видите, не чувствуете. Это как тот самый э, человек, о котором мы говорили с самого начала, живущий исключительно в позитиве. Я в позитиве, зла не вижу. Да? Вот так и живут люди. Мы люди, а всех остальных для нас не существует, поэтому мы их не видим. А на самом деле они есть, и не считаться с присутствием представителей других рас, в том числе и пугающих, нельзя. Надо что просто изучать видите, эти меры. Не, не, не, не, не, да. не, не надо пугаться. Да. Не надо пугаться. Они занимают свою экологическую нишу. Мы занимаем свою экологическую нишу. Почему нет? Все должно быть.